Мы определили четыре траектории сейчас, это бизнес, то есть выпускник может себя определить в одной из четырех. Это бизнес, это социальная какая-то история, а третье это образование, и четвертая это политика. И очень рад, что уже вот сейчас есть выпускники, достойные классные ребята, которые нашли себя в каждой из вот этих четырех направлений. У нас есть депутаты